Всем доброго времени суток, с вами канал С и сегодня я вам представляю обзор вот такой вот довольно простой мышки. Марка GameBuyard, возможно я неправильно произношу, модель MUSW 204. Сегодня мы посмотрим, как она выглядит, я расскажу мнение об этой мышке и скажу, стоит ли ее покупать или нет. Давайте начнем. Эта мышка была куплена в магазине DNS и стоила она на тот момент 550 рублей. Потом я решил зайти на Яндекс Маркет и там она стоит 590 рублей. Ее средняя цена. Я немножко удивился, как выросли цены. Но это, скорее всего, скачок доллара. Но будем не об этом. Давайте сначала посмотрим ее внешний вид. Вот так вот она выглядит. По материалам. Вот здесь вот применяется на этой площади приятный на ощупь soft-touch пластик. А вот здесь вот применяется обычный пластик. А вот, кстати, на базе применяется глянцевый пластик. Вот она база и слот под нее на базе есть надпись 2,4 ГГц Что она означает? она означает то что используется радиоканал частотой 2,4 ГГц перейдем дальше здесь у нас сенсор Обычный сенсор, думаю ничего здесь не удивительного. Здесь находится батарейка. батарейка сюда влезают типа 3А, а, а тип 2А сюда не засунешь. Закрываем. Здесь у нас переключатель OFF и ON. Включаем ON и начинаем работать. Закончили работу, переключаем OFF. И также этот сенсор светится, кстати, синим цветом. Что для меня довольно редкость. Потому что большинство мышек у них светится этот сенсор красным цветом. Вот здесь вот марка и модель. Вот здесь есть две ножки кажется то что они прорезинены но на самом деле они не из резины здесь вот шруп. можно ее разобрать в общем вот такая мышка здесь всего кнопок раз два три и четыре четвертый это переключатель всего четыре кнопки Итак, радиус действия этой мышки составляет между этой станцией и самой мышкой 10 метров. Я считаю, 10 метров это с головой должно хватить, и чувствительность этой мышки составляет 1000 dpi. По удобству. Вот для маленькой руки она очень удобная, а для моей не совсем маленькой руки... Она не очень удобна. А в плане гейминга она... То же самое. То есть, ну все таки играть можно. Как говорится, человек привыкает ко всему, кроме того, чтобы вставать все утра. В общем... Кстати, чуть не забыл, вес этой мышки составляет 75 грамм. То есть она... Такая легкая. Так что стоит ли ее покупать или нет? Я считаю, да, стоит, только стоит тогда, когда у вас совсем нету денег. А если хотите большего, то накопите и купите мышку хотя бы с этими боковыми кнопками. Здесь, кстати, их нет. Так, дальше я уже не знаю, что добавить, так что всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки под моими видео, подписывайтесь на канал, и всем до скорых встреч, и всем пока!